Всем привет, друзья! Очередной токен-сайл объявил CoinList, называется Guile Guardians, то есть это NFT игра, сектор Gamify, поэтому сейчас сделаем кратенький обзор, посмотрим, какие у них там локации, что они нам предоставляют, ну и посмотрим вообще, что это за игра и сможет ли она там иксануть. И сможем ли мы получить какую-то выгоду, если у нас получится выиграть аллокацию и занести сюда денежку, кому это интересно. Присаживаемся, поехали. Ну, по классике здесь будет, как всегда, две опции. Первая опция будет 10 ноября, 18.00 по УТС, это 9 часов вечера по Москве. И вторая опция уже будет 11 ноября в три ночи по Москве. Вот, а регистрация будет закрыта до 8 числа, до трех ночи, тоже по, по МСК. Поэтому у вас есть все времени, ну, как минимум, рекомендую там, до 7 числа это все уже сделать. Э -э как зарегистрироваться, сейчас мы дальше посмотрим. Я ответы на Qs, которые тесты нужно будет вам пройти. Естественно, я сразу выложу в свой телеграм-канал, поэтому сразу подписывайтесь, не забывайте. Плюс дополнительная информация, где я зарабатываю и на чем. Всегда я транслирую сначала там, а потом уже на YouTube. Итак, в переводе, не знаю, как правильно на русский, это гильдия хранителей, да, оно называется. Это будет многопользовательская фэнтезийная ролевая игра, в которой игроки создают команду стражей своей мечты и соревнуются в этих самых гильдиях, чтобы зарабатывать грандиозные награды. Простыми словами. Грандиозная награда, это, имеется в виду, то, что здесь будет собственный токен-гаг. Э, ну, естественно, в этого проекта, в этой игры, и вы мало того, что вы сможете играть в эту игрушку, но и попробовать заработать э, на этом миражном рынке путем того, что вы будете создавать свои токены NFT в виде каких-то героев, каких-то персонажей, и вы их сможете продавать. То есть это все есть, это уже нам знакомо, и самая здесь еще примечательная особенность, что это будет игра именно для мобильных устройств, таких как iOS, Android, и с той же белой бумаги, которая у них есть, написано у них там хороший такой график, что мобильные игры, и с этим трудно не согласиться, они уже начинают опережать. В следующем году, скорее всего, возьмут верх над играми, над конс... ну, кто играет игры в консоли и на ПК. Поэтому мобильные игры это в любом случае тренд, который набирает очень серьезные обороты. Вот так выглядит страничка, сайт. Здесь у них уже видно, можно прямо отсюда попасть на CoinList, зарегистрироваться. Идет отчет, видите, 10 дней, 11 часов. Здесь вы можете подключиться своим кошелечком Metamask. Здесь можно там покупать тех же там героев. Но сейчас я вот смотрел, если купить героев, все это недоступно пока, распродано. Или уже после выхода это все будет делать. Но я так смотрю, цены довольно-таки впечатляющиеся. Особенно здесь вот какие-то предметы вообще стоят 4-20 тысяч долларов. Я не знаю. Кто-то покупает, но в любом случае мы видим, что это все больше и больше пользуется спросом. И в любом случае, я думаю, этот проект не будет исключением. Давайте глянем трейлер ихний, что они тут предлагают. Ну красиво, красиво, умеет заинтриговать, не поспоришь. Давайте перейдем к токеномике и посмотрим, что и почем они нам раздают свои токены. Первая вторая опция, я уже вам сказал, блокировка токенов. Первая опция, 50% мы получим после даты продажи токенов, она будет 21 декабря 2021 года и потом 50% остальные нам линейным Выпуском будет выдавать в течение 12 месяцев. Во второй опции будет просто 12-месячный обрыв с той же самой даты 21 декабря. Частями 12 месяцев будем получать. Видим, что в первой опции намного выгоднее участвовать, потому как рынок как-никак подходит к какой-то своей завершающей фазе. В декабре мы уже можем какой-то пик рынка увидеть, поэтому... Вот этот второй вариант опции намного-намного, конечно же, проиграет первым, потому что вот здесь 50% сразу токенов забрать. Я более чем уверен, мы сразу заберем свое вложение. Да, я уверен, что еще и сверху окупимся. А потом уже будем получать чисто халявные токены. Цена токена 10 центов первой опции, вторая 7,5 да, половиной. Лимит покупки и там, и там, от 100 минимальной 500 максимальное. Размещение токенов на продажу 40 миллионов. В первую дают и 20, а во вторую. Это где-то приблизительно, ой, где-то от 8, наверное, 1000 до 10 максимум в зависимости. Ну, если все на 500 будут брать, то, естественно, меньше. Ну, и здесь от 3 до 4 тысяч максимум, скорее всего, участников смогут поучаствовать, выиграть аллокации. Как мы знаем на какой листе. Сумасшедшая конкуренция и сделать это будет очень сложно. Поэтому эти проекты так сильно и иксуют. То есть мы видим это от общего предложения 4,2% соответственно эмиссии. То есть всего они 6% выдают. Способ финансирования как всегда USDT, USDC, Ethereum и BTC. Рекомендую всегда выбирать USDT или USDC. Так проще, так надежно и колебания в курсе не повлияют на тот момент, когда уже у вас будет списываться с кабинета. Чтобы поучаствовать, естественно, вам нужно нажать «Зарегистрироваться». Я уже там зарегистрировался, прошел э, квиз. Там нужно выбрать, э, с какой вы страны, какой ваш город, кто первый раз. И дальше ответы на вопросы, которые я оставлю в телеграм-чате в своем. Да? Обязательно подписывайтесь, там все эти ответы найдете. Ну и кто не знает, естественно, здесь нужно будет на CoinList пройти верификацию, кто еще не верифицирован, только так вы сможете поучаствовать. Неверифицированные пользователи к токен-сейлам не допускаются. Токен GAG это будет, ну как мы уже говорили, собственный токен для мобильной игры, выпущенный он на ERC-20, ну и является токеном ERC-721, что в принципе есть NFT. Видите, вот... Преимущество, кто владеет токенами ГАГ и как они используются, это управление голосованием, создание героев NFT, требуется для первичных продаж, например, героя или предметов и 20% от продажи цены будет выплачено в ГАК. Требуется для вторичных продаж 20% комиссии за торговлю будет выплачиваться тоже в ГАК. И когда эти токены расходуются на первичная и вторичные продажи, они плавно собираются и перераспределяются обратно среди всех игроков через вознаграждение ну за активные вот, ставки. Видим, на приват сейл было выделено 5%, на паблик сейл, то, то есть нам будет 6% выделено. На игровые процессы, там 25%, комьюнити, ревордс, 28%. Максимальный supply будет у них 1 миллиард токенов и разлог, естественно, постепенный, чтобы хорошо влияло на цену и экономику самого процесса. Сразу разлог, первый год, я так понимаю, будет у нас, ну, первый месяц как точно, не более 100 миллионов в обороте токенов, потом уже э, будет линейно потихонечку разлачиваться. Мне нравится, что тех, кто приватсайл, видите, они только через год у них начнется разлог. То есть, в принципе, самая низкая цена это тем, кто… у тех, кто выиграет аллокацию на самом конлисте. В любом случае, я думаю, токен иксанет. И в рынке первый год определенно небольшое будет количество токенов, поэтому здесь очень большая перспектива. Ну, естественно, конечно, желательно, чтобы рынок позволял и оставался, по крайней мере, бычьим. Также я не сказал, что первая опция опции я зарегистрировался, а во второй опции я решил не участвовать. Потому как я уже причину объяснил, да, линейный разлог в течение 12 месяцев, э, ну, маловыгодный, и я боюсь, что там уже рынок будет не такой ну, в хорошей позиции, чтобы вот эти там, 10% токенов, которые они мне только в конце декабря дадут, что они каким-то образом окупят те мои вложения. Может в течение года я купят, но это, по крайней мере, с точки спекулятивной, это не та инвестиция, на которую я рассчитывал. Вот первая опция мне очень нравится, буду здесь участвовать. Ну, если получится выиграть, буду рад. Дальше можно глянуть инвестора, которые сюда проинвестировали, довольно неплохие фонды. Сразу вижу Coinbase, это уже, ну, да о чем-то и говорит, D64, Apex Capital, ну, в общем, есть ребята, которые сюда занесли. Хорошо, что у них разлог будет только через год. Вот этот человек у них основатель алан Локун или партнер основатель. Ну вот есть такая команда. Я тут полистал, сильно ребят не знаю, но определенно какой-то опыт есть у вот человека тут э, опыт э, в стартапах, продуктах. Он с 17 -го года инфити дары клау Ну и остальные такие вроде крепкие ребята. Но еще раз повторюсь, прям особо какого-то мирового. Имени, значений, конечно, я здесь не увидел. Твиттер у них, в принципе, читаемый. 73 э, тысячи фолловеров. Но также, вот, есть по листам доверия пока еще совсем на Коинсгуру, там проверил. Ну, так, так сказать, не очень не читают. Их тоже очень мало проектов, в основном это игровые. SEO тоже за ними, в принципе, ну, никто не следит, чтобы кого-то я знал. Поэтому, ну, здесь два варианта что проект просто на стадии да, ранее и потихонечку развивается, ну и выстрелит, ну или просто останется средненьким каким-то игровым проектом. Но в любом случае это игра на телефонах, на андроиде, я думаю, она успехом, в принципе, каким-то пользоваться будет и обретет свою аудиторию. И не забываем, такой лист практически не, не бывает минусовых. Токен Сайла, особенно в первой опции Если залетать, я думаю, в любом случае Вы не ошибетесь Насчет второй, я залетать не буду, вы как хотите Поэтому вот пока и все Будете вы сюда заходить или не будете Пытаться выиграть о Буду рад почитать в комментариях Не забывайте подписываться на YouTube канал И а на этом у меня все, друзья Всем желаю удачи, всем профита Всем пока